Согласия родителей на вакцинацию детей не требуется. Такое сообщение мы увидели 12 декабря в новостных источниках. Мол, если в школе в этот день организована вакцинация, а родители привели своих детей на учебу, значит, не дали свое согласие на эту вакцинацию». На следующий день, 13 декабря, заместитель председателя правительства Голикова рассказал о новых законопроекторах, про QR-коды и сказала, что для детей прививка будет носить только исключительно добровольный характер. И без согласия родителей никто не имеет права прикасаться к вашим детям. Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей. Присутствует некоторое несоответствие, не находите? Но все оказалось хорошо. Та резонансная новость, которая взволновала всех родителей страны, без исключения, оказалась фейком. И сейчас в просторах интернета вы ее уже не встретите. Однако спустя всего лишь через 10 дней уже на официальных каналах был опубликован новый приказ Министерства здравоохранения об утверждении нового календаря прививок. Изменения в основном коснулись вакцинации детей, в том числе от коронавируса. Средства массовой информации тут же подхватили эту новость. Как же так? Ведь президент постоянно говорит, что вакцинация только добровольная. Так что же на самом деле произошло? Сейчас объясню. В России два календаря вакцинации. Первый – это национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. По закону мы вправе отказаться от любой прививки из этих календарей. Изменения коснулись и детской вакцинации. Например, теперь для прививок против гемофильной инфекции нет противопоказаний. Дети с онкологическими заболеваниями и другими болезнями нервной системы на том же уровне, как и здоровые дети. Мы, конечно, не врачи, чтобы судить, правильно это или нет. Но вопрос о том, что изменилось с нашим здоровьем. Для того, чтобы потребовались такие нововведения, что касается самой обсуждаемой прививки на сегодня, в эпидем-календарь добавили вакцинацию детей от 12 и до 17 лет против коронавируса. Согласно поправкам, прививка от ковид будет ставиться детям не просто согласие родителей. Для вакцинации нужно, чтобы родители этого сами потребовали и написали соответствующее заявление. Кроме того, обязательно должен быть соблюден еще один пункт. Принятие постановления главного санитарного врача региона о вакцинации от коронавируса по эпидемиологическим показаниям для детей от 12 до 17 лет. Все просто. Нет требования или заявления от родителей, нет прививки. Делать ее ребенку будет нельзя. И что самое главное, недопуск или отказ в приеме ребенка в сад или в школу по причине отказа от вакцинации незаконен. Это касается не только прививки от коронавируса, но также от остальных, например, от кори, столбняка и той же гемофильной инфекции. Еще раз, включение болезней, прививки и категории граждан, подлежащей обязательной вакцинации в этот календарь прививок не означает, что вам нужно тут же бежать в поликлинику. Это лишь предписывает, что государство обязано обеспечить эту категорию граждан естественно с их добровольного согласия бесплатной вакцинацией. Вскоре после реакции Госдумы Минздрав выложил свои разъяснения, где пояснил, что данные внесения изменений по прививкам являются необязательными для подростков. Но на душе все равно неспокойно, согласны? У нас все необязательное маленькими шагами, да и приходит к обязаловке и принудиловке. Детская вакцина спутником на момент регистрации находилась на третьей стадии испытаний и выводы о безопасности, видимо, сделали по данным первой и второй фаз клинических испытаний, в которых участвовало 99 подростков. С одной стороны, мы боремся со временем, с другой не застрахованы от самых неожиданных последствий и побочных эффектов. И недавнее высказывание ВОЗ навело еще на большую смуту в мыслях людей. ВОЗ не рекомендует делать поголовную вакцинацию детей. Интересно, а будет ли какая-то лотерея? Кто будет выбирать, кого колоть, а кого нет? Напоминаю, что ответственность за здоровье детей всегда остается только на родителях, и только вы вправе решать, какие медицинские манипуляции с вашим ребенком разрешить. Поделитесь в комментариях, как вы относитесь к вакцинации детей от covid